Еще одна страна в Индийском океане откроется для туристов уже в январе – это Шри-Ланка или по-старому остров Цейлон. Правила въезда еще обсуждаются. Срок пребывания должен составить не менее двух недель, при этом нужно предъявить ваучер от сертифицированного отеля на этот период. Предполагается выдача более длительных виз, полугодовых, вместо одномесячных, при этом виза станет платна. Ранее говорилось о 100 долларах. В эту стоимость войдет и проведение ПЦР-тестов через 5-7, а при необходимости через 10-14 дней по прибытии.